Всем привет! Добро пожаловать на канал. Наконец-то я снял новую квартиру, сегодня вам ее покажу. Также немного расскажу про IDO, что это такое, как на это можно заработать. Поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. А часть, ребята, эти видосы я записываю больше для истории канала, потому что если открыть буквально два года назад, посмотреть, где я жил, а жил я в общежитии за 25 долларов, и что имею сейчас, это просто... Ну, просто крышеснос, поэтому это отчасти также будет историческое видео. Переехал я в Минск, очень долгое время я жил в Минске, ходил в университет, после я пошел на отработку. За 250 долларов я, кстати, работал еще буквально 3-4 месяца назад. И, в общем, я решил после сменить уже зону комфорта, переехал без, некоторое время там пожил, но понял, что там друзей нету, там скучно, нечем не заняться. И, в общем, решил обратно вернуться в Минск. 200 я снимал квартиру за 220 долларов, там просто была пушка, просто все было замечательно, опять переехал в Минск и получается здесь квартира за 380 долларов, вот такие вот дела, чтобы жить здесь приходится, так скажем, неплохо и плотно работать, в общем, давайте сейчас вам немного покажу эту квартиру. И после я вам уже покажу немного по IDO. Вообще, сразу вам хочу показать, что тут стоянка такая вот мне не нравится, потому что вот стоит моя машина, да, и, собственно, как бы тут толком поставить машину, но ну, я не знаю, нету мест. Вот вчера я захотел выехать, хотел взять себе новый стол, и что вы думаете, я этот стол просто взять и уехать на машине не смог, потому что просто вся парковка была забита. И мне вот и не дали просто выехать. Там ни номеров, телефона, ничего не оставили. Было, ну, такое себе. В общем, давайте перейдем уже к обзору квартиры. Это у нас кухня. Смотрите, просто какие тут и пуфики такие вот интересные. Вот, как будто, я не знаю, какие-то королевские. Ну, интересно. Тут вообще все сделано в неком таком, знаете, китайском стиле. Есть такая вот барная стойка. Тут, собственно, по кухне ничего такого интересного. Все по-простому. Главное, что все есть. Ну, то есть, кухня, как по мне, здесь самое такое, ну, такое себе, грубо говоря. Тут у нас лежит ключики, два ключа, кстати, у меня от машины, уже что-то скинул, вот эти мы еще даже с Бриста не доели, вот рассказываю всякую ерунду. Теперь давайте перейдем в ванну, ванна здесь уже мне нравится, такая самая обычная, конечно, мне хотелось душевую кабинку, да, но во всяком случае, даже вот такая вот ванна, там, девушка моя любит полежать, я думаю, вообще-то, раковина тоже хорошая, есть свет, такие вот светильнички прикольные, вот это мне тоже нравится. Дальше что у нас? Давайте посмотрим на туалет, туалет тут самый обычный, все как обычно, все раздельное, тут даже рассказывать-то особо не о Так, дальше, смотрите, тут, кстати, все вот такие вот двери, я не знаю, что это за двери, но тут полностью видно мое отражение И ночью очень круто, когда вот фонарики светят, вот это все так отражается, ну, в общем, мне это нравится Также есть такие вот светильнички, которые, о, видите, как включаются, вот это мне тоже прикалывает Еще, знаете, ты когда ходишь такой вот по этой квартире Тут везде столько много светильников, ты даже вот не замечаешь то, что они тут есть, но они стоят, в общем, и все. Сегодня я вам покажу также свое получается рабочее место трейдера, новое, недавно снимал, но оно уже полностью новое. Это у нас такая вот прихожая, ничего необычного, два шкафчика, один шкафчик моей девушки, второй шкафчик уже мой, тут сразу видно, это такой пацанский чисто, чтобы на зеркало на себя красиво смотреть, ну и женский, собственно, с такими вот какими-то блестяшками. Так, дальше давайте перейдем. Тут у нас камин. Камин, просто смотрите, я вчера сел и такой вот на этот вот стулик. И так вот сидел просто, кайфовал. Конечно, камин можно включить, чтобы он грел. Но так он не особо греет, но все равно прикольно. Я не скажу, то что там, знаете, так оно реалистично, но во всяком случае ты сидишь и вот и как бы вот этот вот от огульков, некий такой кайф получаешь. Дальше, тут по картинам, смотрите, вот какие-то картины, я не знаю, то ли это китайские, но какие-то такие вот слоны, ну, что-то такое, знаете, интересное. Очень много поделок, вот это вот самодельная игрушка, тоже такое вот самодельное, это все такое, знаете, какой то ручной работы, ну, смотрится интересно. Дальше, тут у нас вот такая вот штука, давайте вам покажу также свет. Свет тут интересный, он вот так вот, видите, как-то разгорается интересно, то есть он не сразу включается, а разгорается. Дальше, есть тут такой вот еще балкон, по балкону тоже тут особо рассказывать нечего, самый простой балкон с такими удобными пуфиками, то есть захотели друзья там, на кой отходняк, пожалуйста, Лех, себе отходи. Так, дальше, там вот видите, у нас опять же есть светильники около кровати, и вообще тут очень круто сделано, то что по светильникам настолько чел запарился, сделал везде и розетки, и светильники, тут кстати вот для э, девушки будет круто можно сидеть там, прихорашиваться, собственно, тут опять же есть розетки, то есть вообще настолько круто, тут такая кровать, еще вот можно взять, повесить, чтобы это все отделялось, и вот такие вот светильники. Ну, в общем, по этой комнате все, я не знаю, ну, прикольно, мне вообще нравится, необычно, если сравнивать с квартирой, которую я снимал в Бресте, как бы в Бресте есть свои плюсы, но, и понимаете, есть минусы, там реально было скучно, ну, и, собственно, развития там не было никакого. А в Минске, хочешь ты не хочешь, тебе придется за квартиру намного больше денег платить. Поэтому, э, как сказать, сама жизнь э, заставит зарабатывать больше. Ну, лично я вот такое мнение. Ну, конечно, сидеть около камина, ребята, это круто. Это, кстати, восьмой этаж. На восьмом этаже смотреть камин, это вообще шикарно. А теперь вот показываю мою рабочую комнату. Вот как она выглядит. Собственно, тут ничего такого. Стоит вот такой вот кожаный диван, белый крутой диван. Такое вот крутое одеяло, не знаю, нравится ли вам, но мне вообще нравится, когда вот такое пушистенькое, тут стоит лампочка, как обычно для освещения, тут у меня стоит турник, если в прошлой квартире у меня была беговая дорожка, точнее белый тренажер, то здесь у меня уже стоит турник, ну, буду уже заниматься, потому что на велике мне было немного лень, а все-таки подтягиваться, я раньше подтягивался, дальше, тут у меня стоят весы, Обычная такая вот тумбочка, на этой тумбочке лежит макбу, которым я уже почти не пользуюсь, это сигналка на машину, и здесь у меня, кстати, лежат книжки, как обычно, Евангелие, стараюсь каждый день читать, блин, в последнее время очень занят, поэтому пропускаю, но ничего, надеюсь, не верстаю. Дальше, спрашивали у меня, какие книги вам почитать, вот есть такая интересная книга, действуй, 10 заповедей успеха. Я уже как-то о ней рассказывал, я вот прикреплю ссылку, вот не знаю, где-то там, короче, посмотрите. Это то, где я начинал, и просто увидите, какие колоссальные изменения. В этой книжке ее нужно не просто читать, ее нужно заполнять, там постоянно какие-то анкеты. Это, знаете, так немного геморно, да? Но именно с этой книжки, я бы сказал, все и началось, потому что тут именно ты там пишешь свои цели, задачи. Вот, к примеру, как можно больше помогать людям... Радовать столько, сколько, короче, я тут что-то писал, свои цели, Шайков, а, договор с самим собой о достижении цели, кстати, писал его 25 апреля, 25 мая, подпись, а, написал его 25 марта этот договор, только непонятно какого года, ну, то есть, понимаете, я тут сидел, работать, заработать достаточно денег, чтобы купить норм компьютер и собрать команду, наверное так, но не знаю, тут очень много записей, то есть понимаете, я тут вот писал, что я хочу в своей жизни, очень крутая книжка, чтобы достигать своих целей, главное не, лени не лениться и можно добиваться, по трейдингу можете почитать Стив Нисон «Японские свечи», это вот эта вот получается книжка, тоже такая вот интересная, «Путь к финансовой свободе» не знаю, она сложная, «Брайан Трейси» нет оправданий, нормальная, но не знаю, Семь навыков я еще, кстати, даже не читал, богатый папа, бедный папа, топ книжка, вот советую, ну, собственно, все, кстати, могу вам деньги показать наши белорусские, это 10 рублей, это примерно 4 доллара, давайте вам покажу, 50 рублей, Но ну, это можете уже сами посчитать, это примерно 20 долларов, выглядят они вот так, потому что многие смотрят меня из-за границы, ну, тут у меня только 50-ки, десятки, ну, и, собственно, дальше монеты. Тут у меня стоит лампа, это для тиктоков, я часто снимаю тиктоки, там у меня стоит основной свет, это микрофон для записи, как обычно, ручкой блокнот, ну и, собственно, тот новый ноутбук, который я себе купил. Это кресло, вы просто посмотрите, на каком я кресле сижу, видите, раньше у меня была кошка, э, Кэди, и она мне полностью испасовала, тут, короче, вы не видите, но тут полностью истрепанный, а, вот, видите, полностью изорванный, сейчас могут написать, сидишь на порванном кресле. Но это кресло просто как воспоминание о кошке, потому что я приезжаю домой до сих пор, вот, люблю ее пожмякать, ну, прям вообще. Тут такая вот картина, такой вот задний фон получается, я не знаю, ну, как по мне, сейчас я вам покажу, просто задний фон, вот, мне вообще нравится. Вот, смотрите, садишься такой, и у тебя как бы есть и сзади, и красный, есть и синий, ну, просто... Вообще, как по мне, пушка. Сейчас, ребята, вам туда немного покажу по IDEO. Вообще, очень много IDEO, где я принимаю участие. Но, опять же, я не могу это все показывать на канале. Если вам это, конечно, будет интересно, увижу по лайкам, комментариям, то буду снимать намного больше. А так я все пока освещаю вот в прямом эфире, грубо говоря, в телеграм-канале. Так, первое IDO, которое... Вообще, что такое IDO? IDO – это первичная продажа монет до выхода их на биржу. То есть, у вас есть возможность купить монеты по самым низким ценам. Это почти то же самое, что и всего на конлисте. листе и, Опять же, прикреплю где-то подсказку, можете посмотреть. Получается, по самым низким ценам. Вы покупаете. Где-то есть проекты, где вам сразу дают всю э, аллокацию. Аллокация – это то количество монет, которые вам э, смогли продать. То есть, если вы подали заявку там на 10 тысяч долларов вам продали, к примеру, всего лишь на 20 долларов, и все, все остальные там 9, 980 вам возвращаются на счет. То есть тут главное получить как можно больше локацию. IDO, есть очень много разных площадок, я сейчас не могу вам открыть, но ссылку оставлю в описании, там, где вы можете посмотреть все площадки, где проходят IDO. Там же вы можете посмотреть, какие IDO будут выходить, то есть на разных площадках. И получается, чтобы принимать участие в IDO, есть два варианта. То ли вы стейкаете монеты проекта, вот, к примеру, если это у нас тот же Саланим, вот этот вот сайт, давайте я вам его покажу, то здесь, собственно, есть два варианта. То ли вы стейкаете монеты Slim и принимаете участие уже в стейкинг пуля, то есть вы застейкали монеты. После вам дают некоторое количество лотерейных билетов, и если ваш билет окажется выигрышным, вы сможете выкупить некую локацию, вот, к примеру, там на 200-100 долларов, либо уже социальный пул, если у вас, так скажем, нет денег для стейкинга монет, вы можете просто взять социальный пул, подписаться на несколько там телеграм-каналов, твиттеров и все, и если вам получится там победить, вы получите свою локацию. Итак, собственно, все ребята проекты работают, вы находите определенную площадку, вот, к примеру, площадка «Даумейкер», Заводите, там опять же два варианта для участия Социальный пул, так скажем, когда вы подписки эти делаете И второй, когда вы стейкаете монеты DAO И за то, что вы их стейкаете, держите Но опять же, там пороги входа, ребят На некоторых площадках 20, 30, 40, 80 тысяч долларов То есть разные Я для себя пока нашел таких пару площадок Тоже не хочу очень много заносить Потому что непонятно, что у нас будет опять же с тем же битком Вроде понятно, то, что да, в долгосроке он будет расти Но вот что в этот момент будет, вообще непонятно Когда биток будет, так скажем, лететь в дно то все IDO ICO, они тоже будут выходить, вот как по мне, с не особо хорошими иксами, чтобы вы вообще понимали, сколько сейчас на IDO можно заработать, вложили 50 долларов, да, там 100, и можно заработать около 4-5 тысяч долларов, но ну, это просто вообще взрыв башки какой-то, и, короче, давайте я вам покажу, вот, к примеру, у меня сейчас есть на BISWAP, это уже будет проходить и данное IDO, получается, завтра, Через 21 час, и опять же, здесь есть два пула. Здесь уже не нужно стейкать монеты. Это, кстати, первый лаунчпад на площадке Biswap. Здесь нужно зайти в это время и успеть купить. Если успели купили там на 100 долларов, ну все, ваша локация 100 долларов. После эту монету уже листят там на панкейке или где-то, и вы можете спокойно ее потом уже продать. Но опять же, нужно смотреть по локап периодам, где-то, к примеру, вам дают сразу все количество монет, там процентов монет, через день, там, через месяц, где-то через год. А где-то вам могут дать 10% монет и каждый месяц давать по 10. То есть вот так вот разблокировка. Это делается для того, чтобы, знаете, просто если в один момент начинают все сливать монету, она просто на дни падает. А когда вот такая частичная разблокировка, не все сливают, некоторые держат. Вот опять же, когда я заходил на проект по... В какой листе Affinity, там вот такая вот частичная разблокировка, это намного лучше. В общем, по площадке без swap я вам вроде так и рассказал. Здесь у нас неограниченное количество, сколько можно занести по деньгам. Но здесь, опять же, будет и меньше шансов заработать. Конечно, понятно, тут собирают намного большую сумму, но опять же, многие люди будут заходить на большие локации. Здесь у нас максимум 100, я, наверное, буду вот в этот пул, но ну, если повезет, еще в этот зайду. Следующий, это площадка Solanium, опять же, ставлю ссылку в описании, либо вот можете посмотреть, как она пишется, опять же, проверяйте точный сайт, потому что, когда вы заполняете вайт-листы, там, ребята, могут быть скам сайты, там поменяли буквально одну букву, вот здесь вот, там не Solanium, а Solalium, и все, и вы как бы уже не на том сайте можете потерять свои деньги, тут то же самое, я лично буду в социальном пуле, у меня вот 92 социальных билетов, а посмотрим, получится ли здесь получить локацию. Следующий, это у нас Байбит, на Байбите проходит лаунчпад, и чтобы поучаствовать в Байбите, нам нужно держать монеты бит. Я, собственно, как бы буду их холдить, буду еще добавлять здесь количество битов, чтобы получить более, так скажем, большую локацию. И здесь вот один реал, это один доллар, уже вот буквально через 16 часов получится у нас пройдет этот проект, посмотрим, сколько я смогу получить этих самых реалов. И поскольку я потом смогу продать. Следующий, это прайм на хобби. Вот недавно проходил прайм рифи, вот можете зайти в телегу, там посмотреть. У нас получилось 39 иксов, ребята, на максималках. Минимум, там можно было по 10 иксов скинуть. То есть вы вкинули сюда 50 долларов и, и опять же получили там 1000-2000 долларов прибыли. Опять же, как здесь принимать участие? То ли вы являетесь холдером монеты хобби токен, вы их можете там держать, получать какую-то локацию. Но, опять же, там порог входа, насколько я помню, около, около, 300, ой, около 3000 долларов. Либо вы можете просто стать в очередь, там ничего делать не надо, вам просто надо держать на хобби бирже 50 USDT. Вы заходите в это определенное время, конечно, у меня сейчас сайт немного не грузится, заходите в это время, получаете лотерейный билетик. И если ваш билетик оказывается выигрышным, вы на 50 долларов заходите в этот проект. И, как я говорю, прошлый проект дали просто 39 Иксов на максималках, понятно, по тем ценам не продашь, но все равно 10-20 иксов можно было продать, и это уже, ребят, просто колоссальная прибыль, если вам там повезет. Так, следующая площадка, на которой я также сейчас принимаю участие, это площадка LaunchPool. Тут все то же самое. То ли вы стейкаете монеты L-Pool, ну, конечно, я их покупал по 4 доллара примерно, но я захожу на самую минимальную локацию. Мне просто интересно, зашел я в проекты Joom или Joom, не знаю, как называется. И опять же, вот уже подался на GameFi и на Hi Hinata. Вот на эти два проекта тоже подался, буду принимать участие. То есть тут вы просто на Pancake покупаете монеты L-Pool, они у вас отображаются уже вот здесь вот в балансе и потом вы можете просто заносить в эти пулы, давайте вам покажу примерно как это происходит, мало ли кому-то будет интересно, то есть тут у нас показывается время до самого проекта, на какой сети у нас это все работает, и здесь можно вот опять же приконнектить, а у меня просто отконнектился кошелек, интернета нет, поэтому я вам, ребят, сорян, не могу показать, следующая площадка это TrueNL. И здесь, опять же, то ли вы стейкаете монеты и вот PNL, вот эти вот, и благодаря им вы можете принимать участие в проектах, либо вы можете м -м, без стейкинга просто участвовать, вот давайте, если, нет, видите, у меня интернет не работает, не открывается, либо, опять же, просто подписки, это все просто, как бы вот эти вот сайты, это, наверное, самые простые, где вы можете зайти, небольшой такой порог входа. Не знаю, ребят, понятно ли, я вам объяснил, накидайте лайков, если вам реально эта тема интересна, будем освещать. Но пока вот вы видите просто времени, категорически тупо не хватает, потому что столько много проектов, еще снимать видосы, ну, вы сами понимаете, видосы не так много приносят, как и тот же айдиохи, айсиохи, тот же трейдинг, ну, видосы, это, конечно, уже так, такое, как бы доп-заработок идет с этих Опять же, давайте вам немного по мониторам расскажу. Это монитор у меня основной, тут у меня открыт Binance. Обычно здесь я еще открываю стакан Сискальпа. И уже на этом экране у меня стоит Trading View, э скринер э этих вот самых заявок. Ну и, собственно, все. Так, ребята, вроде вам я уже такое. Все, самое основное, что хотел рассказать, рассказал. Можете еще написать в комментариях, чтобы вы хотели узнать. Потому что тоже ты не знаешь, что тут рассказывать. Тут вроде обычная квартира, но опять же... 350, ой, 370 долларов снимаю, и вот вам вся разница, если стремится рано или поздно будете добиваться своих целей. Ну и в конце этого года, собственно, будем также подводить вообще итоги этого года, чего я смог добиться за этот год, чего я вообще не добился, думаю, вам также это будет интересно. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, переходите в телегу, там я пишу, в какие проекты захожу, думаю, вам также будет интересно, ставьте уведомления и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, потому что это мотивация, все-таки снимать видосы не останавливаться, вот, ребят, всем большое еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем счастья, всем профита и всем пока!